Всем привет, дорогие друзья, с вами, так сказать, как обычно, так сказать, Вуди И в этот раз мы говорим с вами про оба. Предыдущий ролик был, который вам пригодится, если вы его не видели, про ЧС-инфо, обязательно его смотрите В общем-то, начнем, есть несколько видов обов, как мы видим Первый в данном случае, а, ну это, эта карта специально сделана для нас с вами эта карта специально сделана специально обученным человеком, чтобы делать хорошие классные карты. Зовут его Дмитрий Олегович. Если вы хотите выразить благодарность Дмитрию Олеговичу, а я бы настоятельно вам рекомендовал выразить благодарность Дмитрию Олеговичу, пишите в комментарии. Спасибо, Дмитрий Олегович. Так, мол, так очень карта помогла. Не грусти, не болей. Счастья, здоровья и вот этого всего. Вот, значит, первый в данном случае вид. То, что мы видим, это «G». Расшифровывается как «Go». Далее идем, видим «J». Она не очень похожа на «J», но поверьте мне, это «J». Точнее, она, ну, похожа на «J». Это «Jump». То есть, все ассоциативно достаточно. И далее встречаются трудности, про которые мы поговорим чуть-чуть попозже. Поэтому давайте сначала перейдем к «G» и «J». Значит, первым делом, нужно проверить, если там на самом деле об, где-то там на полу. Если у вас включен детектор об-детектор, поздравляю, у вас все в порядке. Если вы смотрите. А карту эту я залью по ссылке в описании, можете скачать. Если вы смотрите на пол и не видите обувь, значит, у вас выключен об детектор. Чтобы его включить. Доп, я сказал доп. Чтобы его включить, вам нужно. Значит, перейти в 1, 1info найти свободное значение, то есть там, где 0, и написать туда, в моем случае это инфо это, это 2, написать туда 56. Что такое 56, всегда можно быстренько посмотреть, если вдруг вы... Когда-то потом настраиваете свой конфиг, перенастраиваете, вы всегда можете написать инфо и увидеть все свободные значения, все, все доступные значения. И мы видим в данном случае, что 56 это все возможные вариации, ну прям может не все-все-все, но <coughs> максимально доступные, так сказать, вариации обов основных, которые мы можем с вами сделать. Вот, поэтому нужно, ну, на экране желательно... Это, может быть, сначала будет неудобно, какие-то лишние буковки. Но, поверьте мне, практика показывает, что иногда, в редких, конечно, случаях, но иногда это очень помогает сообразить по роутам. Очень помогает. Поэтому я бы на вашем месте пока попридержался моей рекомендации. А потом, если вам вдруг э, прям сильно захочется убрать лишние буквы, которые вы уже перестанете замечать, можете, конечно, поменять оп-детектор на любой, который хотите. Вон есть вообще J, J, JGB, так сказать. Итак, как словить об можно тремя способами. Точнее, не словить, а получить. Не, не получить, а как правильно сказать. Взаимодействовать с об поверхностью можно тремя способами. Первое это в данном случае при нуль, нулевой скорости. То есть мы падаем, врезаемся в какой-то угол, либо в стену, получаем 0, ничего не нажимаем, и нас подбрасывает обратно. Вы подбрасывает всегда на ту же высоту, с которой вы ловите оп. Потому что, почему на ту же высоту, это тут важно понимать, что э, оп это отзеркаливание, так скажем, по вашему усмотрению, отзеркаливание, вертикальной скорости в основном, то есть с какой высоты вы падаете на такую высоту вы и забираетесь. Следующий вариант получения оба это с прыжком, это это горизонтальный, то есть если мы падаем и нажимаем по приземлению прыжок с небольшой задержкой, то мы получаем много скорости. Скорость в данном случае зависит также не только от того, с какой высоты вы падаете, но и от того, насколько быстро вы нажали прыжок. Если вы нажмете сразу прыжок, кстати, то ничего не получится, потому что... Ой. Реакция, реакция. Если вы будете сразу нажимать прыжок, то ничего не получится, потому что вам нужно именно приземлиться и как бы зафиксировать, что вы получили об. А потом через фрейм так сказать, через фреймик небольшой, вам мы, вы можете нажать прыжок. Из-за этого вы получаете, собственно, скорость. И чем, чем раньше вы нажали прыжок, тем лучше, тем, тем больше вы получите скорости, потому что любое проведенное на земле время без прыжка, оно снижает вашу скорость. Соответственно, если мы будем очень внимательно смотреть, например, в таймскейле 0.1... Слишком, конечно. Вот мы падаем. Давайте я 0.1 здесь поставлю. Падаем. Вот у меня дали скорость, и она потихонечку снизилась. То есть, вот это вот промежуток это все, что у вас есть для получения максимальной скорости. Ладно, здесь я надеюсь, понятно. А, далее. Третий способ, точнее, не способ это скорее разновидность получения а, взаимодействия особым. Это звоб. Для этого нам нужен, нужна команда. Плюс стрейв. У меня она сделана на alt. Если у вас мой конфиг, то у вас, скорее всего, тоже она на alt. Мне на alt удобно. Можете перенести плюс стрейв на любую удобную клавишу. На ваше усмотрение. Тут никаких рекомендаций нет. Что делает плюс альт Когда мы зажимаем плюс альт и двигаем мышкой, мы можем двигаться назад-вперед. А если мы еще копнем, так сказать, в команды m underscore, то мы увидим две важные для нас команды здесь. Это mForward и M side Кто знаком с английским, тут в целом все понятно, да? Side это по сторонам, forward это вперед-назад. И, собственно, э в общем-то мы углубляться, наверное, слишком не будем, но mSide я рекомендую выключить, чтобы, когда вы двигаете мышкой, а вам нужно, например, вы будете прыгать по направлению взгляда, в основном чтобы вы когда двигали мышку например диагонально у вас не было такого что вы словите об точнее словите звук куда-то в диагональную сторону видите если им сайт включен я могу передвигаться диагонально ну точнее не передвигаться а получать так сказать диагональные направления Поэтому m сайт рекомендую выключить, m-forward рекомендую настроить тут уже прямо под себя, можете на эту карту зайти, если вы вдруг новичок у вас и вы первый раз это все видите, слышите, можете стартовать от моего значения, то есть 0.05 это э, в принципе самое оптимальное, под мой сенс тут же опять сенс решает, чем быстрее вы будете двигать, тем больше скорости вы будете получать. И работает это следующим образом: с сжатом альт я получаю диагональную скорость. То есть, это звоп, это как-то там э... я не помню. Димон, напиши в комментариях, пожалуйста, что такое звоп. Я не помню, честно говоря, звоп, он в Африке звоп. Ты кстати, я вот это вот помню. Вот, и соответственно, чем медленнее вы ведете мышь, если вы ведете слишком медленно мышь, то вы не получаете вообще скорости, чуть-чуть быстрее ведете, видите, кнопочка вперед начинает моргать, я, я не нажимаю ничего, кроме плюс стрейф То есть в это время, в, во время звоба вы можете нажимать только плюс стрейф и вести мышку, если вы будете нажимать какое-то направление, у вас ничего не получится и тем более, если вы нажмете прыжок во время оба, тоже не получится. Прыжок нажимается только, если вы делаете строгой горизонтальный об. То есть, если вы делаете вот этот об, тогда нажимаете прыжок. Во всех остальных случаях вы прыжок ни в коем случае не нажимаете, потому что это вам просто заруинит получение оба. Значит, принцип какой? Чем, чем медленнее вы двигаете мышь, тем меньше скорости вы получаете, но тем... Ну, точнее, вы получаете минимальную скорость, не то что тем меньше, если вы... Ну да, в целом, ну, короче, понятно, да? Получаете меньше скорости и больше высоты. Если вы двигаете мышь быстрее, то вы получаете меньше высоты, но больше скорости. Ну уж не 500, конечно. Ну вот 900, например, да? Вот. А сложность, например, если кто-то смотрел когда-то мои стримы или вообще знает карту AMD... 32 run 2. Сложность последнего трикса заключается именно в том, что вам нужно э, вести мышь с определенной скоростью стабильно, ну, в определенном в, в определенном диапазоне и при этом вам нужно это затаймить с гранатой. Это основная сложность. То есть сам по себе финиш, он, конечно, не сложный. Если у вас все в порядке, так сказать, с таймингами и движениями мыши. Но это добавляет, так сказать, экстрима. Потому что если вы чуть-чуть быстрее повели, то вы уже не залетаете. То есть э, вот. Ну, в целом, вот это вот три основные. И это, наверное, самое то, что займет больше всего времени в этом видео. Это объяснение, как что словить. Точнее, как что можно поймать. <coughs> Далее. Это было G. То есть, G это идти. Э, следовательно, такой оп можно словить только путем э, соскальзывания с поверхности. Далее у нас J. J это прыгать... В данном случае, если мы просто будем сходить, мы ничего не увидим даже на детектор обе, а детектор об это наш замечательный друг, который нам показывает все, что нам важно и нужно. Если мы прыгаем, мы видим сначала Г, а потом видим Б, но на Г мы, Г мы игнорируем. Мы должны обращать внимание, ой, э, обращать внимание только на Б, да ё -моё. Если мы видим B, B означает bounce Это значит, что все в порядке Мы получаем этот оп. Это особенно важно, если вы Ну, например, здесь это такие тепличные условия Но иногда вы получаете оп в экстремальных условиях которые, В которых сложно там Ну, в которых просто нет, например, времени Не хватит реакции Реагировать на все подряд И вам единственное, на что вы сможете обратить внимание Это есть вот B или нет B Вот, поэтому по поводу B Нужно, конечно, быть ну, нужно знать, в общем-то, если есть B, значит какой-то оп вы ловите, который вы, соответственно, хотите. Дальше идут стики. Что такое стики? Стики называется обычно стики сокращенно, это называется стики высота. Если мы посмотрим на дистанцию Z, я вот себе подстрелял, она примерно так ловится. То есть можно там, не знаю, с плазмы, можно с ракеты себе чуть-чуть так сказать, приподнимать себя. Можно с гранаты, там, с чего угодно. С шафта у вас, конечно, не получится, если это не, не мод специальный. Ну, такие дела. И можете... Это, это, да? Если у вас есть небольшая рампочка где-то... Да. А вот даже вот тут можно попробовать. Да, получится? А у меня было? Не знаю. А где ты же Димон делал рампу? А где вот эта рампочка здесь была? У меня же старая версия, что ли, какая-то или что? Бля. Ладно, мы к этому дойдем. Короче, стики получать можно любым оружием, либо ступенькой небольшой. Ступеньки у нас тут, к сожалению, нет, но вы, в принципе, редко это встретите на карте. Вот, мы когда постреляли, мы видим... Что вот у нас обдетектор чистый. еще раз, снова обдетектор чистый. На нем ничего нет, кроме пи. Ну, пи тоже быть может не быть. Вот мы прыгнули, обнулили. Дистанция за 0, когда смотрим на пол. Обдетектор чистый. Как только мы получаем стики высоту, любого, любой высоты, у нас появляется мусор на обдетекторе. Этот мусор важно замечать, потому что это, это бывает иногда очень критично. Чем, ну, вот я, например, минус 0.15, да? И на полу появляется, что мы можем, значит, получить джамповый э, Over bounce. Но здесь на полу, я так понял, обов нету. Поэтому мы здесь не слоим. Но нам это зачем? Затем, что бывает стики обы. Если мы смотрим вниз, мы видим SG. Это означает стики go. Ну и, собственно, здесь это стики J. Тут также есть Rocket. Но это совпадение высот. Ничего страшного, так бывает. А также тут есть просто J. Интересно. Э, пофигу. А, я обнулил Дистанцию Z И теперь там столько, только стики J Вот, и значит Чтобы его словить, нам нужно поймать Стики высоту, либо оружием Либо, я не знаю Рампой, чем угодно Рампой, как словить Я чуть-чуть попозже покажу Вот, мы словили, и теперь это превращается В обычный оп Тут ничего, э, значит Экстремального, нового Единственное, что вам нужно знать, что э, Когда вы видите стики На полу Что тут стики джей Значит вам нужно совершить какие-то дополнительные взаимо... Дополнительные движения Для того, чтобы этот оп получить Иначе у вас ничего не получится Вот я получил стики высоту Прыгнул и получаю обычный оп Как получить Стики высоту, например, с рампы? А, очень просто Ладно, может быть не очень просто, но я не помню А я не помню Как получить Диму? Не, я помню как-то То есть я по идее получаю чуть-чуть, конечно, да Ха. Ну вот я получил минус 0.02, но это фигня Минус 0.05 Ну вот таким образом вы, так сказать, трахаетесь с картой Я не помню, по-моему там какая-то даже техника есть Это просто очень редко где бывает Поэтому вернемся обратно Вот, либо ступенька со ступенькой попроще, конечно, потому что вы на ступеньку запрыгнули и у вас все видно. А... Далее. Со стики разобрались. Далее у нас идут э, тоже, в принципе, простые для понимания вещи. Это маленькая R, которую мы можем видеть, и маленькая P. Маленькие... Почему? Потому что есть большие. Правильно? Правильно. Если у вас шрифт, который идет с развлечением больших и маленьких букв, то при взгляде вниз сюда вы будете видеть маленькую R по совместительству с э, стики маленькая R, да, с SR. Как сделать маленькую R? Маленькая R это Rocket, P это плазма, Rocket маленькая и плазма маленькая означает, что это не рокет джамп и не плазма-джамп. Это означает, что нужно просто выстрелить. А если вы видите большую, значит, нужно сделать рокет э, джамп э, или плазма-джамп. Если мы видим маленькую АР, мы просто стреляем и получаем оба. Магия, магия. Почему я сделал вот так, а не, например, прямо, да? Хотя прямо тоже работает. На некоторых, не, на некоторых картах это очень сильно зависит от координат. Насколько я помню и насколько я понимаю, поэтому, если вы, например, видите R и вот вы там делаете, делаете, у вас не получается, имейте в виду, что вам нужно прям 87 максимально вниз, не работает. Но если вы посмотрите 87 в бок, то все сработает Почему? Потому что мы смотрим не под 90 градусов, а под 87 И это зависит от координат карты в том числе То есть нам нужно получить, так сказать э Мы не можем словить оп при отбрасывании нас, получается, назад Да, в данном случае Мы можем получить оп при отбрасывании нас э в какую-то сторону Потому что 87 не знал, это на... мы при Джампе чуть-чуть назад откидываемся, да? Вот. То же самое с плазмой. А... С плазмой немного тяжелее это дело словить, потому что... Потому что... Что? Потому что это плазма. А тут, по-моему... Ну, то есть, если вы пробуете так-сяк, не работает а задом тоже, не забывайте, что задом тоже можно. И, по-моему, тут как раз задом оно работает. Да, вот. Вот такие вот обы можно делать. Это все, опять же, это не на каждой, далеко не на каждой карте есть. Но имейте в виду, это иногда очень пригождается. Я вам один пример покажу. А, я знаю, где ступеньки, можно посмотреть э, со стики. Да-да-да. Я вам все покажу. Ну и значит, большая R, большая P означает то же самое только с прыжком. То есть вам нужно сделать Rocket Jump и сделать Plasma Jump. Все очень просто, ничего экстремального нет. А, также у нас есть рампы. А, рампы позволяют, значит, что сделать? Позволяют взаимодействовать с диапазоном высот, на, э, как бы. Если мы посмотрим на дистанцию Z, то мы можем как бы передвигаться чуть ли там не на каждый юнит. Если мы еще стики, ой, если мы еще с, с плюс трейфом будем передвигаться, то мы можем вообще прям каждый юнит двигаться вниз, вниз, вниз. И из-за этого у нас меняется оп-детектор, меняются высоты, меняются возможности. Вот мы, например, видели G, да? Например, мы хотим на пол свить J. Вот у нас есть уникальная высота, где мы можем просто идти и можем просто прыгнуть. Но если мы пойдем, мы потеряем оп, потому что мы находимся на определенной высоте. И в большинстве случаев такие обы ловятся либо при походе строго прямо в бок, например, с рампы, да? Я бы, наверное, кстати, показал пример. А... Да, я, наверное, с рампами покажу пример. Ну, обычно прыжком. То есть сначала вы прыгаете, а потом идете. Но тут, по-моему, нету обувь на полу, поэтому тут бесполезно. И вы, например, когда это все стабильно, это все суперстабильно. Потому что что? Потому что вы находитесь на определенной степени. Вот давайте найдем... Какой-то, какой-то. например, Джей, да. Мы видим дистанция Z минус 94,09. Все, мы его там словили. Ля-ля-ля. Мы попрыгали, побегали, зафейлили. Идем. Делаем снова. Ди минус 94, 0,9. Во, он, оно даже в диапазоне определенно. Видите, типа 94 сколько? 13, 14. И вплоть до 94. Вообще, вообще очень большой диапазон, целый там юнит, грубо говоря. Ус ну, условно. Вот, мы запомнили значение, мы его снова выставили, у нас тот же самый оп на тот же самом высоте. Мы дальше прыгаем, зафейли, снова идем, 94. Там, сколько? 94, более диагонально можно сделать. 94.09. Я смотрю уже в пол. Мы получились близко, вот, вот пожалуйста, стабильный оп кто говорит, что это нестабильно стоя с рампы, те могут, так сказать, э -э начать дружить с Носом, потому что Нос считает, что это нестабильно, но я с ним <связать> дискутировать на эту тему не буду, потому что вот проиграет, а я не хочу, чтобы Нос проигрывал, мы же друзья. Вот, значит, э -э такие вот дела. Пример со стики. Как она там? 013 3 да? Пример со стики и... И лесенкой. Давай мне все. Я быстренько тут по спидраню так сказать. Вот, на этой карте, э, значит, если мы посмотрим вниз, казалось бы, да, вот у нас есть плазма здесь, а вот больше ничего нет. Мы видим внизу гранату, и мы такие, вау. Это не кнопки, да, мы проверяем, это телепорт. Вот, и мы начинаем, значит, тут падать вниз, брать гранату, стрелять, подниматься, и вот это все. Но, если мы знакомы с обуви, и мы видим внизу, а, еще, кстати, к слову, да, вот как раз отличный пример Почему некоторые буквы моргают, а другие нет Это стабильность Если так, прям очень условно, это стабильность Видите, SJ, она прям вот горит Ярким таким, как бы не моргает, скажем Она горит, не моргает Значит, это супер стабильно, его всегда можно словить И диапазон достаточно широкий, чтобы его словить Остальные, видите, маленькая R моргает Достаточно быстро, потом Sticky R моргает Уже менее часто Что означает, там диапазон, скорее всего, очень узкий и словить будет сложно И Sticky Rocket Jump Моргает достаточно часто, тоже можно Но, значит, какие варианты Да, у нас, мы видим, что есть такой, такой, такой Оп, но у нас только на руках плазма И мы видим, что там стики Jump Осматриваем, значит, комнату Что мы видим Лесенку, вау если мы на эту лесенку зайдем и спустимся. О oh, боже, мы получаем стики в высоту. И теперь мы можем словить этот об. А? А? Как вам такое? То есть, люди. Ладно, я не словил. -а -а -а, я не сохранился. То есть. Ой-ой-ой-ой-ой. <Chi> <смех> то есть, ну, вы поняли, короче, что то есть, да? То есть, вот такие лайфхаки, это все нужно... Блин, да я быстрее так. Может и нет. Такие лайфхаки, это все нужно знать, это все нужно заучивать, так сказать, применять на практике, и тогда у вас все получится. Вот, основное, значит... Э... И мы получаем стабильную стики в Истукстах. То есть минус 0... Да, минус 0.19 Но <coughs> А, У нас есть плазма И... Да, что такое? Я могу сохраниться-то? <coughs> Я прошу прощения Я ничего вырезать не буду <coughs> Как там эта команда? G-speed, да? G-speed Я ничего вырезать не буду Я очень занятой человек вот, значит, ну, к чему я? Это все нужно смотреть То же самое, как с лесенками работает И... А, с рампами Так с рампами, с рампой нужно прыгнуть просто Я вспомнил Вроде нет Я не помню Ладно, ну, Димон, Дмитрий Олегович, пожалуйста, напишите Как словить стики с рампы, Потому что я, честно говоря, не помню Вот а, но это медленно, соответственно, да Мы здесь вылезаем с портала Такие хоп-хоп-хоп И нам нужно на эту ступеньку зайти С нее слезть И только потом мы получаем оп Естественно, это медленно Но, учитывая, что у нас есть информация Кое-какая про пушки и как делать стики и высоту Мы стреляем под себя и получаем тот же самый стики Оп, без лесенки Вау А еще лучше как вам такое? вы можете получить стики высоту, делая граунд буст с плазмы. Потому что ground буст с плазмы примерно на той же в тех же углах делается, как и стики высота. То есть, если мы прыгаем, делаем, делаем ПГБ и получаем стики высоту. Это, это непросто. Никто не говорил, что будет просто. Так, а я со стики устой, да, сохранился. Это, это, это я вам скажу, очень непросто. Ну, иногда можно вот так поспамить и потом прыгать. Но самый быстрый это с граундуста. Во, тип, ну типа, скажем, я сделал. Ну, у меня есть демка, я не хочу просто демку показывать. Типа, зря время трать. Можно с ГБ? То же самое с ракеты. Вроде. Я не уверен. Ну-ка, дай-ка мне гейл. Можно ли вот так словить стики высоту? Наверное, можно. От стены. Нет. Нет, должно быть, можно. Ну, есть, есть. -минус, минус 13, да? Вот у меня... Ну, давайте еще Для чистоты эксперимента чисто. Станция Z 0. Минус 0. Должно быть можно, да? Я же правильно понимаю. Давайте в угол. Во! Ля! Стики от стены можно. То есть, в теории, можно и от рокет-буста, э, так сказать... Словить стики и куда-то там словить этот стики, и при этом это будет стабильно. То есть, тут, тут это не рандомный об. Когда говорят рандомный об. Еще раз, не еще раз, точнее, а уточним: да, что такое рандомный, что такое стабильный? Стабильный это который вы понимаете, как, как он делается. Это который вы можете стабильно ловить. Кто-то скажет, стабильный значит, ты можешь его сделать 10 из 10. Нет, стабильный. Это значит, что вот у меня есть стики джамп. И я знаю, что мне нужна стики высота, чтобы этот стики-джамп ловить. Все. Это называется стабильный лоб. Никаких рандомных, постоянно меняющихся а, к, констант нету. Никаких постоянно меняющихся значений, кроме движения мышки, нету. Но стики, в любом случае, тебе нужна стики высота. И как ее получить, это уже совершенно другой вопрос, который не должен волновать э валидатора ни в коем случае. Только если это рампа. А вот. Почему только если это рампа? Потому что если вы, например, давайте вернемся обратно на нашу замечательную э обз... Ну что, если вы, например, сделали jump э и с этого даблджампа словили об, тогда это рандомного, потому что вы не, вы не можете знать Какую именно, в какую именно там пиксель рампы, чтобы получить нужную высоту, вам нужно делать джамп Тогда это рандомно. Все остальное... Ну, это можно, в общем, долго дискутировать. Давайте не будем углубляться в целом. Но знайте, что вот это все, это стабильная обувь. Все, что здесь представлено. Это G, это... Ну, будем говорить, как есть. G, J, S, G, S, J, R, P. Ну, и большая R, большая P. На этом все. Полчаса обувь быстрее в полтора раза, чем прошлый ролик с дядей Женей и энтером. Надеюсь, что было, так сказать, занимательно, что было информативно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментарии. Если у вас какой-то вопрос, который требует отсмотра демки, там что-то еще, вы хотите узнать, ой, а что это у меня вот тут вот такое получилось, дискорд всегда у меня в, в описании вроде как есть. Есть Telegram теперь, группа в телеграме, кстати, подписывайтесь, спасибо всем большое за поддержку, <coughs> у меня уже пересохло горло, я хочу пить, в общем-то всем удачи, всем спасибо и всем пока.